Можно вообще камеру не выключать. Волк, ты когда-нибудь находил Монштук? Нет, первый это раз. Это мундштук, да, реально, серьезно? я тебе говорю. Серьезно? Я это точно да. знаю, сто процентов. И так он стоял до осени. Здесь вообще вот мы ходим, пойдем побежка, дергаем монетки. Ты мне дашь записать помытую монетку или нет? Только она отходит помыть, у меня раз сигнал. Костный мозг даже волк высосал. У меня весь. Значит, где-то кладушка припрятана. Трёшка! Сестрорецкий рубль. О, волка Попробуй в него дунуть. дошли сейчас скажу почти 7 километров 684 по лесам по полям по каким местам после утреннего кофе волк пошел на разведку да кофеек вообще классный был горячий монетка еще монетка вот она красавица лежит тут это, это Имперюсь, не факт, не факт. а да, империя копейка копейка, копейка. Это же женщина твоя разбирается непонятный вопрос смотри помой и покажи ребята копеечку Солнышко, а там керамика лежит, смотри Керамика, горшок Значит, где-то кладушка припрятана Надо искать Ветер тум тум тум сильный Мы хотим вам показать онлайн сигнал Вот такие сигналы Смотрим Лопы какая-нибудь говняшка. Вот смотрите, я еще ничего не вижу, правда? Да, да, поехали. Видите, ребята, вот такие тут сигналы мы находим, и вот такие монетки вылезают. Видите? Задние тоже ничего почистить. 1900, 1909 год Копейка тоже опять Предыдущий 1911 года. О, видите? О, седло какое красивое Подожди. Это вам не зарывать монетки Сколько мы лет 5 назад зарыли Вот монетку копейку выкупали Вот еще сигнал Ну он вот такой сигнал, конечно, уже похуже Это не месяц А это монета, смотрите, а? копейка, представляете? Только уже советская. Блин, какой красивый сохран Смотри, одна копейка, 1928 год Смотри, вообще в идеале, они такие здесь в патинке приятные Вот, здесь копейка царская, здесь копейка советская советская. Блин, здорово На этом месте можно вообще камеру не выключать вот смотри, копейка царская здесь. Копейка ранее советская здесь. Вот здесь, сигнал смотри. Сигнал 78. Смотрите. Смотрите, монет. Вот, ребят. Опять вы... Вытаскиваем. Я сказал крупная. Еще одна походу копейка. Нет, или двушка это? Что-то большая такая. Смотрите отпечаток а -а -а. какой. Да, это двушка. Это двушка 1911 года. Смотрите кругляшок какой-то. Кругляшок. А это оказывается пуговица гилька такая. 12 копеек, 40 какой-то год. Да. Да. нет Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да век маменька уехала у нас да остались без блинов блинчиков некому даже сделать короче железо смотри сколько на обратную дорогу нам платит короче умеет нас удивлять Какие же здесь рыжики красивые, в идеальном состоянии Да, народный сохран Кто советики лежит, облизнется И так похоже Ой, какой Класс. Это я не успеваю бегать, вот лужа ну, Буквально вот две-три минуты Да, минуты. вот волк ну, Давай я еще раз бегаю, помою Да, ретрины, раковины, видать. Так, 56 год. Ну, так ничего, монетка, кстати, по охрану. В принципе, это я все выведу. И снова, здравствуйте. И снова, седая. 50. 50. Я уже ничему не удивляюсь. И только АК доверяю я. В тот случай, когда уже хочется металлопластику. Металлопластик, да? Нет, ремешок. Усочный. Mm. Камен. Глубоко было. О, железо, железо. Дальше идешь. Идешь, идешь, идешь. Сигнал четкий. Плюс шестьдесят один. Видите, ребята? Имперский сигнал. пластику да я сам хочу а знаешь что самое интересное здесь на этом месте О. здесь чисто Монеты? чисто конечно да монетки у нас только монетки металлопластику нам не дает тоже империя да. николай да мы сегодня николай, идем чисто николайские монетки руки от бочки может быть Да какую не знаю рядом кованая прикинь старая а какую монетку волк выкопал ну если советик то это для тебя чисто советик чисто советик смотри какая колечка может пятерку пятерку блин пятерку действительно правда да ладно, не знаю, мне в голове вертелось, да пятерка, пятерка Советик, пятерка? Да, ранний советик Прямь пятак? Да, реально пятак я Ой, какой хорошенький да. Давай помыть его Вот такой вот Добро. 31 год Да 52 Смотри, какой яркий Так он стоял до осени. Ну, давай выкопаем, ладно. трешка Трёшка! Трёшка! серебром, что ли? Трёшка, нет! Нет? Трёшка! Война началась в 41-м году. И трешка выкопал Выкопанная тоже этим же годом. Вот, три копейки 41 год. Бринг, бринг, видишь, Все как надо. Копеечка! Николай Николай третий. Здесь с утра ковырялся. Вот тут. И сейчас иду, тоже здесь хоп, цепляю сигнал. И смотри. Что с утра не добили. Сейчас добили вот. Еще монетка. Ну, убитая, правда, в хлам. Но тем не менее, царек. Тар, тар. И вот еще такой вот нашел. Смотрите. Бамбухи какие. Во. Я Во. же у тебя только забирала. Война. Вот еще. Заодно очистим территорию. Да. Отноходы. 52 год года, 20 рамочная. Вот с той ямки. 15, такой сигнал низко было хотя мы с тобой колесо выкопали что это самовар или что у тебя все походу самовара. самовара у тебя все оттуда ну от смотри ну давай по деталям сейчас его соберем сейчас мы выкопаем самовар потихоньку в каком месте самовара это было ну, верхушка там самовар ты мне дашь записать помытую монетку или нет? только она отходит помыть у меня раз сигнал ну и вот я так вот открываю смотри нету, да, вроде бы а он смотри проглядывается гур смотри еще раз открываю смотри копеечка какой годик ребятки видите сами не, не видите -й, -й. да Вообще они в идеальном сохраняем в, в этой деревне, ну копеечки. Солнышко ушло, уже, уже сложнее распрятывать. Угу. Намыл, докладываю. 29, 35, 41. Я нашел! Волк, я нашел! Хе -хе -хе -хе! Не свистулька какая-то? И волк, от самовара. Что от самовара -то? Опять от самовара. Редрать. Ну, кстати, очень красивая. Смотри, она взорчатая. Может, мундштук? А это и есть мундштук. Волк, ты когда-нибудь находил мундштук? Нет, первый раз. Это мундштук, реально, я тебе говорю. Я это точно знаю, сто процентов. Вот, смотри, он здесь заужен. Да. Видишь? Ага. А здесь четко для себя. Это старый, кстати. Да, весь размерчик. Волк, заголовок нашего видео. Такое мы еще не находили. И вы тоже. <свят> Кликбейт. И пусть нас это хейтеры захлудят личку и заминусуют. несу суй в рот. что в рот-то сунуть? Да ладно уж, суй, твой. Твой. Блин, красиво. Пихай все в рот. А да, Ты ее сможешь вычистить? Все полезно, что ну, в рот да, полезло. Да, да, да. да, да, да. да. Ее маленько дыранут. Блин, какие мы сигналы вылавливаем, а, ребята? Ну что? Что мы тут найдем? А -а -а. Кстати, мы в этот раз серебро не нашли. О, монетка, смотри, уже. Видела? Выпала. Опять ранний советик. Пролетарий всех стран объединяйся. черная, черная какая-то? Интересная. Двушка. Мы ну, вчера мясо на кости жарили. Лосятинка попалась там. Да, вот. А тут у меня 50 Мы тут обгладали. И любимая у меня должна вы. Это какого запечатлеть, как я монетку вытаскиваю. костный мозг даже волк высосал. Че? У меня весь. Клянусь той лапкой, что должна монетка быть. <музыка> О, подвинул я его. Походу. Подвинул. Так. Можно выкопать был. Смотрим. Ух ты. Как он звонит -то. Плюс 57. Оо, волка чисто. Пломба. Вот это уже кайфовая пломба, смотри. Там что-то есть. Я таких-то пом и в руках не держала. Давай да, таких... да. ты? Да, таких. Да зачем меня удерживаешь что? Я тут закапаю. 24. Там год, посмотри. Номер три. Ойди, пожалуйста, я закапаю. Я недавно смотрела в интернете такие пломбы продают. Это что такое? Железнодорога что-то. 51. Тыршки что ли выключилась? Так это. Так тут Все знает. Да, СССР. Блин, ранний совет стать сейчас посмотрим мне кажется интересный какой-нибудь сейчас будет у нас конкурс Солнце. редкий или нередкий пятачок его. ну куда вот, вот. О. хлоп монетка раз два три четыре пять тридцатый год самый самый что ни на есть нередкий распространенный 100 рублей по моему стоит а мне кажется это то что ты хотел найти Попробуй Нет. в него думать. Свисток, что ли? Я, кстати, подумал об этом, что, может, свисток. Да не, не свисток. Самое интересное, смотри, смотри, чем мне нравится наш прибор, ну, ты всегда выуживаешь монетки даже в тех местах, где уже покопано. Знаешь, как хмурый его называет наш прибор? Как? Дособиратель. Дособиратель. До да, смотри, вот здесь. Я. Опять помню сигнал. И у меня монета Вот здесь. Я ее даже не доставал еще. Смотри. Даже не знаю. Но это империя сразу видно. Империя. Блин, сохран походу шикарный. Тереть даже не хочу. Смотри, две копейки видно. В общем, две копейки, ребят и тут сохран хороший. И там сохран хороший. Николай. Или Александр Третий, или Николай. Ой, надо ее вообще аккуратно убить. У него вообще патенька классная угу. Монета. Ты записывал, да? У -у -у. Не знаю, РВК срабатывал. Видишь, РВ срабатывает. Смотри. Да или советик. Советик. 10, здесь пятнашка. Здесь еще много я смотрю. Да, не знаю, какой год 40 какой-то. Наконец-то пятнашка. А тут утром пятнашку нашкой десятку обозвал. Да. что-то сигнал такой, такой, низкий такой совсем. Ты видел, какая здесь бомбежка прошла? Здесь вообще вот мы ходим по этим бомбежкам. И дергаем монеты Между этими бомбежками под углом лежало вот так вот. сигнал главное был вообще такой еле еле слышно а, Николашка походу. У нас в итоговом числе сейчас 19 монет да. Я хочу 20 закончить сегодня. А я хочу 21 очко. Ну ничего мы будем здесь сколько ходить ковырять -то? 20 не прикольно, 20 слишком ровно, 20 слишком мне, правильно. Это красиво мне нравится. 21 оно все рушит. Вот 19 вообще вот не кажется. Я бы даже сказала, неформально 21. Кто-то ко мне опять своими телешечками сексуальными. Прикол. Рядом железо. Сестрорецкий. Сто пудово. Копай. Спугается. Нет, канина. Кони, нафига себе. тоже отдай. Эту? Я же ее так и не сняла. Да. А монетку я тебе дал, да? Какую? 32-го года. 32-го? Не отдал. Да. такие вот. Подожди, а где монетка? Потерялась. Смотри, какая монетка. 32-го года. Сохран какой, да? Ты ее подложил? Да. Такие ну что ребята, закончился сегодня очередной день копа, находки очень приятные, вот под этим деревом вообще обилие находок было, здесь мы и персни находили, вот там на видео есть колечко еще вчера тоже. Последним сигналом зацепили очень много канины.